Большое спасибо, уважаемый господин премьер-министр, за добрые слова в адрес России и наших отношений. Но я бы хотел начать, разумеется, со слов благодарности в адрес Его Величества Короля Хуана Карлоса I и председателя правительства господина Родригеса Сапатера, и за приглашение посетить вашу страну, и за очень теплую атмосферу, созданную в результате, в ходе наших переговоров, в ходе которых мы достигли, на мой взгляд, хороших результатов. Свидетельством тому является и большое количество подписанных только что документов. Наши встречи в полной мере отразили конструктивный и доброжелательный характер политико-испанских отношений, обоюдное стремление развивать эти отношения по всем направлениям. И для этого совместными усилиями уже была создана солидная база в последнее время высокой степенью интенсивности отличается наш политический диалог. Во время бесед с его величеством королем я поблагодарил его за все, что он сделал для развития российско-испанских отношений в последние годы. Мы будем очень рады принять его величество в Москве, его членов его семьи, принца Астурийского Филиппа. Я позволил себе пригласить также с официальным визитом посетить нашу страну председателя правительства Испании, господина Родрекеса Сапатера. Надеюсь, что это произойдет не в столь отдаленном будущем. Сегодня мы с председателем правительства обстоятельно проанализировали весь комплекс вопросов российско-испанского взаимодействия. Одна из ключевых тем – перспектива сотрудничества в сфере безопасности и в борьбе с терроризмом. Мы, и испанцы, и россияне столкнулись с этим злом, знаем, что это такое, знаем, что терроризм несет угрозу самим основам современной цивилизации и готовы вместе противостоять ему. Сегодня мы приняли совместное заявление о борьбе с терроризмом. Тем самым будет существенно укреплена политическая и правовая база более тесной координации и наращивания усилий на этом направлении. В ходе переговоров большое внимание было уделено развитию экономических связей России и Испании. Несмотря на рост товарооборота, между нашими странами здесь все еще много неиспользованных резервов. Мы договорились придать дополнительный практический импульс в реализации интересных проектов в электроэнергетике, в нефтегазовой сфере, в судостроении, в туризме, в транспортной инфраструктуре. Активнее задействовать потенциал межправительственной комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству. Убежден совместными усилиями, мы можем сделать намного больше и существенно расширить горизонты торгово-экономических и инвестиционных связей. И, наконец, важное место, как отметил мой коллега, было уделено в ходе переговоров международной проблематике. Говорили и о сотрудничестве между Россией и Евросоюзом говорили о совершенствовании деятельности ОБСЕ в свете предстоящего председательствования Испании в этой организации в 2007 году. Весьма полезным был обмен мнениями по наиболее острым региональным проблемам, в первую очередь ближневосточному регулированию ситуации, в связанной с иранским ядерным досье. Я благодарен своему коллеге за его анализ Ситуация в Латинской Америке, Российская Федерация развивает отношения с этим регионом. Мы знаем приоритеты в внешней политике Испании, знаем опыт испанский, исторический в этом регионе мира и очень рассчитываем на то, что сможем эффективно сотрудничать по этому направлению, в том числе и совместно. Убежден, что вместе мы можем внести весомый вклад в поиск решения самых актуальных проблем современного мира – Будем дальше находиться в самом тесном взаимодействии и контакте. Большое вам спасибо за внимание.